Всем привет! С вами Дмитрий Урсул. И в этом видео я хотел бы сделать такой краткий э, обзор плагина MixHub, SilA MixHub от Waves, который вышел совсем недавно. А, этот плагин конструировался лично Крисом Лордом Элджем. Это очень известный звукорежиссер, который работает над рок-миксами. И у него есть своя аналоговая SSL-консоль, которую он... Отдал в распоряжение э, инженерам из Waves Которые сделали такой, скажем так, э, виртуальный слепок его консоли э, Ну и, собственно, ее здесь э, расположили так как обычная консоль, то есть по сути в принципе этот плагин, как обычно такой channel strip, то есть где у нас есть секции эквалайзера, секция компрессии, гейта, выходная секция с выходной громкостью, входная тоже и так далее. Но по сути это такой плагин, который вам позволяет себя почувствовать реально таким звукорежиссером, который работает на консоли. Вот это очень удобно. В чем здесь смысл? Здесь смысл в том, что вы можете иметь доступ сразу к настройкам нескольких каналов из одного окна. То есть о чем это говорится? Вот у меня здесь, к примеру, я расположил вот на вот эти э, треки ударных по каждой свою свою версию микс э, хаба. То есть по сути это просто как обычный плагин, который мы открываем, тут что-то делаем, закрываем. Но его особенность не в этом, его особенность в том, что он как бы и работает связки. То есть все вот эти плагины, которые у вас установлены, они видны через эм, как бы такое глобальное меню, которое называется Bucket View Это новое, новое, скажем так, отображение И сейчас у нас здесь ничего не назначено Мы сделаем это в реальном времени То есть в этом Bucket View мы нажимаем Assign И вот у меня есть те треки, на которые вообще в проекте установлен микс Hub Я пока поставил их только на барабаны Но в принципе это можно и нужно поставить на все треки и просто сгруппировать У нас здесь в группе может быть до 8 Дорожек, то есть, если у вас где-то там их больше, то лучше там как-то разделить, чтобы было число кратное 8 или или меньше, то есть от до 8 и меньше. Что просто это, как, как скажем, скажем так, разные листы э, вашей консоли, как разные, ну так называемые бакеты. Да, то есть, это и есть бакеты, когда у вас там по 8 каналов объединены какой-то иде... ну общей логикой. То есть, не то, что они как-то чем-то отличаются там по звучанию или еще э, каким то настройками. То есть, все одно и то же, просто чисто логика, что у вас первый 8 каналов например, это барабаны вторые 8 каналов это там гитары следующие 8 каналов это там клавишные и так далее вот естественно здесь все это назначается и давайте сейчас я на вот этот первый бакет сразу назначу вот эти все элементы то есть вот этот первый бакет я назначаю сайт закрываем и вот у нас здесь название наших дорожек, также здесь отображаются, То есть вот какие названия здесь, такие названия здесь. И я э, могу сразу иметь доступ ко всем параметрам этих плагин. То есть, к примеру, я сейчас на томе, э, допустим, в закладке эквалайзер, э, просто увеличу, к примеру, фильтр высоких частот то есть просто по громкости при этом я напоминаю что у меня сам плагин открыт с дорожки кика то есть вот вверху видно что кик написано то есть я его открывал вот отсюда но при этом я сейчас редактирую том если мы сейчас откроем дорожку том 1 и здесь перейдем в channel view мы увидим что вот он э, действительно подправлен сразу скажу что здесь видите глобально переключаются эти режимы, то есть в двух версиях бочка и том у нас они Глобально переключаются а, Закрою эту версию И открою еще раз Нашу изначальную То есть по сути тут вот вся отличительная особенность Именно вот в этом таком скажем так Experience сведения Аля на консоли То есть вы сразу имеете доступ ко всем эквалайзерам на всех дорожках Вы сразу имеете доступ ко всем компрессорам То есть если вот здесь переключиться на компрессию Вы сразу имеете доступ к выходным секциям То есть если мы сейчас послушаем То есть таким образом мы можем просто сразу смотреть и делать какие-то общие настройки для разных, скажем так, этапов обработки звука. То есть мы можем сразу настроить э, входной уровень, мы можем настроить фильтры, мы можем настроить эквалайзер на каждый из элементов можем сразу компрессию, то есть смотреть, что происходит с другими элементами и настроить компрессию того элемента, на котором мы хотим сфокусироваться. То есть такой э, интересный вариант работы э, сразу посмотреть, какие у нас выходные уровни, здесь что-то скорректировать, э, вот. И также можно, конечно же, использовать этот плагин в таком классическом э, варианте, как мы привыкли, то есть просто открывать его э, каждый раз на каждой дорожке и редактировать конкретный трек. То есть никто, конечно же, не обязывает использовать этот View, Но это просто такой интересный экспириенс. Я сам к нему еще, если честно, не привык. Я с этим плагином так чуть-чуть поработал, его изучил, но особо его еще на практике не использовал. Вот, поэтому, честно сказать, сейчас не могу оценить всю, эм, все удобство от вот такого подхода. Но в целом, как бы, все понятно. Вот. А так, это обычный Channel Strip, имитирующий SSL-консоль. Опять же, если вы фанат, как и я, аналогового сведения, ну, то есть, э, имеется в виду, использовать плагины, которые эмулируют аналоговые приборы, то вот еще один плагин появился в коллекцию, с таким интересным звучанием, то есть с характером SSL-консоли. Опять же, здесь если включать вот эти вот аналог, но здесь можно прям реально добиться очень похожего звучания на аналоговую консоль. То есть все здесь эти варианты есть. Здесь можно разгонять входную громкость, как будто вы подаете действительно прям ручкой гейн входной сигнал эквалайзер достаточно так живо звучащий музыкально то есть высокие частоты такие очень открытые яркие ну в целом вообще плагин очень интересный совет его просто протестировать э, на своем материале, если у вас есть доступ к этому плагину, там, если вы думаете приобрести, есть тоже демо версия у Waves, то есть просто попробуйте, там, зайдет, не зайдет. Так в принципе это обычная сцели консоль. В принципе у Waves уже была э, версия э, такого Channel стрипа он назывался э, SL Channel. Вот такая более старая версия, но здесь, скажем, такой просто SSL без какой-либо привязки. То есть такие общие алгоритмы здесь воссозданы были вот в этом Channel стрипе Здесь же уже непосредственно консоль самого Криса Лорда Элджа, а его версия здесь воссоздана в таком более скрупулезном виде. Вот. То есть это с одной стороны и SSL общее, и с другой стороны такой конкретный прибор от конкретного человека вот так что можно поэкспериментировать очень интересный плагин действительно вот этот бакет view это конечно такая интересная инновация в принципе они э, в рекламных роликах использовали в первую очередь удар именно на вот этот вид то есть что вы можете сразу иметь доступ ко всем эквалайзерам, ко всем компрессорам и также конечно же вы можете переключаться между разными вот этими бакетами то есть у вас здесь 8 и восемь то есть вот сколько дорожек у вас э, 8 бакетов по 8 каналов у вас есть 64 дорожки возможности сюда назначить а, вот честно говоря я ни разу не тестировал что будет если будет дороже вас больше в проекте чем а, 8 по 8 но я думаю что там просто может быть какой-то новый отчет пойдет честно говоря не знаю а, ну так или иначе плагин интересный, но его можно еще раз повторюсь использовать просто как обычный очередной плагин channel strip в котором все под руками, то есть вы ставите плагин и у вас здесь сразу и входная секция, опять же это не просто громкость, это именно такой сатурация, то есть вы включая вот эти плагины аналог и нойс уже добавляете определенно гармоник и звук будет такой более насыщенный, более аналоговый, то есть если вам не хватает этого, вас слишком цифрово звучащий микс барабаны или там гитары, то вот можно пропустить через даже просто без каких-либо обработок пропустить через вот эту консоль и вот эту сатурацию уже будет очень вкусно звучать в миксе но опять же конечно если это все использовать с умом и понимать действительно что происходит вот и тут также есть секция гейта здесь есть э, подмешивание компрессии то есть э, можно как параллельную компрессию делать ну то есть в принципе самые основные функции здесь есть можно конечно же менять местами порядок эквалайзер с компрессором то есть все достаточно классически Uh, и выходная секция тоже есть. здесь можно смотреть gain reduction то есть насколько у нас компрессор uh, глушит сигнал выходной уровень входной уровень ну, то есть все достаточно понятно и здесь также есть секции для одного waves плагина то есть вы можете добавить uh, любой плагин из коллекции waves вот но у меня они единственные здесь не проанализированы поэтому их здесь в списке нет но если добавить то можно прямо сюда добавлять какой-то сторонний плагин именно от Waves, но в этом я особого смысла не вижу, проще это сделать по привычке здесь уже в секвенсоре. Вот, поэтому такой достаточно интересный плагин хотел вас с ним познакомить. Если уже попробовали, есть какие-то вопросы или какие-то замечания или интересности по поводу этого плагина, пишите в комментариях к этому видео. Ну а может быть в каком-то из дальнейших курсов я более детально на нем остановлюсь, если вам будет интересно Попробую самостоятельно свести какой-нибудь трек, используя только его, то есть не использую вообще больше никаких плагинов из обработки Попробую, что из этого выйдет и может быть на эту тему, если вам будет интересно, запишу курс Поэтому жду ваших отзывов, жду ваших комментариев и будем на связи Увидимся с вами в следующих видео, всем пока!